Всем здорово! с вами Витр 94 и сегодня у нас не за смеси челлендж от Винкимена. он под номером 3, я напоминаю, он его перезапускал и вообще от Клинки начинал вообще только снимать реакции челленджи и вот он только недавно выпустил Try not to Лав Челлендж 3, ну перезапущенный teacher, here's my essay. But Cowbelly, you're stupid as fuck. You could never write an essay like this. Well, I used a website called Тут такой музыкальный челлендж, в основном. О. gum There was an easier way. Hi, I'm Derek Baum. Say goodbye to daily stains and dirty surfaces with new kitchen guns. <laughs> goodbye, Derts! Да, откуда? Из, из роботса что-ли? Ну, это как-то не смешно, если честно. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh hi Mark. God, I did not hit her. Oh hi Mark. Mark. It's not true. It's bullshit. Oh hi Mark. God give me. Чё за кривой банд... крыш-бандикут? Откуда его вообще вытащили? <музык> что за хрень? Electro, Oh yeah. Give it! Give it! Hey, Scotty. Kitchen gun! Kitchen gun. EIV это Vites? EIV это Nanami IT Eu to give fashion O goddamn I didn't hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. I did not hit her. Oh, oh hi, Mark. What's hi, going Mark. on with him? You? you know what? Oh, uh, look at my African American over here. Look at him. Are you the greatest? <laughs> Опять ой, ой, ой, ой, Freakin' hate writing essays, you lazy ass. Get them written for you on edubirdie.com. It's an essay writing service, you goose. Челлендж получился как-то слабее гораздо тех, что были раньше у него. Можете глянуть, посмотреть. Если, конечно, понравится Твин и такой вот, вот зарубежный юмор. Если вам понравилось, подписывайтесь на моя реакция, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до следующего видео.